Рецепт хлеба, приготовленного на костре. Для приготовления понадобится мука 2 стакана, дрожжи 1 чайная ложка, сахар 1 чайная ложка, соли щепотки, молоко или вода 1 стакан, растительное масло 1 столовая ложка. Разведите дрожжи в теплом молоке или слегка подогретой воде. Дайте немного постоять. Добавьте соль, сахар и половину муки и хорошенько вымесите тесто. Затем добавьте растительное масло и оставшуюся муку. Вымешанное тесто накройте полотенцем и поставьте на солнышко на полчаса, чтобы оно поднялось. Когда тесто подойдет, аккуратно намотайте его на шампуры и жарьте на костре, переворачивая, пока оно не приобретет золотистый цвет. Таким образом можно испечь хлеб в совершенно необычной формы. Если длинный жгут обмотать вокруг шампура, то получится необыкновенный хлеб в виде спирали. По желанию в тесто можно добавлять любимые специи, например сушеный базилик и так далее. Приятного аппетита!